Всем привет, друзья, из города Днепра. Мы сейчас находимся в отеле Бартоломео. И приехали поработать три дня. У нас здесь будет проходить бизнес-тренинг. Так что живем. Вот так выглядит наша территория. Вот бунгало, в котором мы живем. Там Днепр. Я Бартоломео, Днепр Красиво Друзья, лично мне очень нравится Вот бунгало Здесь выход К речке Днепр Сейчас Ближе покажу Лично мне очень нравится Днепр сказка